Как набрать первую, вторую, третью, пятую, десятую тысячу подписчиков в свой телеграм-канал? Сейчас я расскажу тебе невероятно крутой хак. Если ты действительно хочешь получать практически бесплатно подписчиков свой Телеграм-канал, то досмотри этот ролик до конца, это важно. Ну а перед началом этого ролика хочу вам порекомендовать канал своего товарища, своего коллеги по цеху, если можно так сказать. Канал Дмитрия Зайцева, называется Best YouTubers. Тут вы сможете найти самые интересные фишки по продвижению на Ютубе, которые помогут вам развить ваш YouTube канал и начать на нем зарабатывать. У меня ролики про YouTube выходят не очень часто, а тут вы... Сможете следить за обновлениями, различными там фишками про YouTube на канале Дмитрия. Дмитрий, кстати, является еще и сертифицированным специалистом по YouTube, так что плохого, я думаю, он не посоветует. Подписывайтесь, развивайтесь. Ссылка на канал Дмитрия находится в описании. Ну все, теперь сразу к делу, без всяких отступлений и подписаться на канал. Изначально, как я только создал свой телеграм-канал Планета Информации, это было чуть больше года назад, я начал привлекать туда трафик именно со своих роликов на YouTube-канале. И именно таким образом я набрал свою первую и вторую тысячу подписчиков. Потом начал пробовать закупать рекламу в других телеграм-каналах, но подписчик выходил достаточно дорого. Поэтому сейчас я расскажу тебе свои ошибки, а потом ты узнаешь, как можно получать целевого подписчика на свой канал, практически в любой тематике буквально за несколько копеек. В тематике заработка, бизнеса подписчик в принципе выходит дорого в районе там, 12 рублей за одного человека. Но у меня поначалу не получалось писать рекламные посты, я не умел анализировать каналы, в которых закупаю рекламу, закупался на каналах, где сидит совсем не моя целевая аудитория и у меня что-то в районе 30 рублей за подписчика выходила такая цена. Потом, как я в этом во всем разобрался, научился писать рекламные посты, анализировал. Все пошло довольно неплохо, подписчик мне стал обходиться гораздо дешевле и в итоге что-то в районе 10 или 8 рублей он ходил. В общей сложности, чтобы набрать 7 тысяч подписчиков на телеграм-канал Планета Информации, я потратил около 90 тысяч рублей. 90 тысяч это дороговато, с учетом того, что первые 2000 подписчиков я привел бесплатно со своего ютуба. Но так вышло в силу моей неопытности, сейчас уже с этим ничего не поделать. А теперь приближаемся к самому интересному. Как я нашел, можно сказать... Золотую жилу, то есть сказ о том, как я на свой Телеграм-канал привел больше 2000 подписчиков за сущие копейки с ТикТока. Есть такая супер Маша, которая в своем ТикТок рекламирует Телеграм-каналы. Рассказал мне о ней мой знакомый, он говорит, вот его знакомый заказывал, ему 4000 подписчиков пришло. Я сразу же зашел на ее аккаунт, посмотрел, кому она уже делала рекламу, увидел там знакомые каналы, написал админам этих каналов, спросил, ну что, бро, как эффект? И все прям, как ни странно, оказались прям в восторге. Кому-то пришло 4000 подписчиков, кому-то 11, кому-то пришла 1000. Но даже если пришла 1000 подписчиков, это все равно очень и очень дешево за такую цену. Ну и как вы поняли, я тоже заказал рекламу Супермаши. Именно вот в таком формате выходит ее реклама. У меня до момента заказа рекламы было на моем канале 7000 подписчиков, сейчас стало 9300. И за 2300 я отдал всего 800 рублей. 800, Карл. Для сравнения, если бы я заказывал рекламу в других телеграм-каналах, чтобы набрать 2300 подписчиков, мне бы потребовалось потратить 23 23000 рублей. И это считался бы довольно неплохой закуп. А тут всего лишь 800. Фух, круто! Давайте немного перебазируемся. Это уже мой не первый опыт заказа рекламы в ТикТоке. Перед тем, как я заказывал рекламу у Супермаш, я еще заказывал ее у одной девушки, у нее много подписчиков Стоимость рекламы составляла 5000 Подписчик мне, в принципе, вышел в мой Телеграм-канал Не так уж и дорого, 5 рублей Это все равно дешевле, чем в Телеграме Но отличие от такой рекламы, от рекламы у Супермаши Это в том, что там, где стоила реклама 5000 Меня просто упомянули к ролику в описании мой канал И, в принципе, пришли люди, но не так много, как хотелось Все-таки именно так я бы вам делать не советовал А советовал бы все-таки заказать рекламу у Супермаши кто интересуется продвижением в Telegram, да и не только в Telegram, на самом деле можно и на YouTube рекламу заказать, и на Instagram. То есть это не принципиально. Как мне кажется, главный ее плюс заключается в том, что она делает рекламу нативно. То есть это выглядит не как реклама, а как просто какой-то полезный совет, который заходит и нравится людям. Поэтому такая большая конверсия. Она мне, кстати, написала, что сейчас подняла цену, стоимость рекламы теперь 1200, но по моему промокоду вы можете заказать у нее рекламу за 1000 рублей. Я ей предложил, давай я сниму про тебя ролик, для меня это контент, для тебя какая-то реклама, но давай какую-нибудь... Э, скидочку для моих подписчиков сделаем Вот она согласилась И еще одна крутая фишка Если вдруг такое случится, что по какой-то причине Ее ролик не выстрелит Она вернет вам деньги То есть если вы не получите должных подписчиков Должного результата, она возвращает вам деньги Ссылка на ее телеграм аккаунт будет в описании э, Либо вот здесь Вот Можете ее линк подсмотреть Пишите, заказывайте, пока цена не стала дороже Это очень круто работает Проверено лично Мной. На сегодня все. Увидимся в следующих роликах. И по традиции кеш попрощается. Ой-ой-ой.